Друзья, привет! Сегодня в своем видео я покажу вам, как подключить удаленный рабочий стол в Windows 11. Итак, у нас запущена операционная система Windows 11 на виртуальной машине. Нам необходимо сделать следующее. Заходим в этот компьютер, свойства. У нас открывается вкладочка о системе. Выбираем удаленный рабочий стол. Включаем его. Включить удаленный рабочий стол. Подтвердить. Далее у нас с вами... Ну, имя компьютера у меня, самовар. Порт удаленного рабочего стола 3389 по умолчанию прописан. И необходимо добавить пользователя удаленного рабочего стола. Пользователь у меня создан. Называется самовар. Проверить. Окей, окей, все. У нас мы с вами включили удаленный рабочий стол. Далее мы подключаемся с локальной машины на виртуально Айпи адрес у меня виртуальная машина 192 девяносто, сто шестьдесят восемь, ноль четырнадцать. Как узнать IP-адрес, вы можете посмотреть у меня на канале. Есть видео, ссылочку я оставлю в описании. Нажимаем подключить. Самовар. Пароль, единичка. Так, это у нас о сертификате сообщения. Больше не вводить. Нажимаем Да. И все. Вот у нас идет удаленное подключение рабочего стола. Отлично. Будем работать. Через удаленный рабочий стол Друзья, если вам понравилось это видео Обязательно поставьте лайк Подписывайтесь на канал И оставляйте ваши комментарии Спасибо большое